Как вы думаете, мы где? Мы в России, да, мы в России. Белгородская область, такой вот зона отдыха называется Улыбка. Нас пригласили здесь побыть три дня. А вот номер местный, у нас вот тут с телефон. Здесь телевизор Полотенце, все дела всем привет Всем привет, мы продолжаем Отдыхать В улыбке Только что мы там покупались Да Там холодная вода, как в реке на севере, а там вот теплые бассейны. Там, ну там глубокая, да? какая-то Там глубокие, там. да. А, а там я не знаю, что за, за море такое. То ли озеро, то ли река. Не пойму. Завтра сходим, наверное. Или сегодня вечером. Заснимем. Да, так да. Да, здесь мы будем. Силы. все покошены. Вон Миланка, вон Настя. Настя! Что выводят? Что за озеро? Ой, не знаю, балхаш, наверное, что-то такое. Ну вот смотри, прибой, да? Плещет волна. Где плывет? Озеро большое. Потом на карте посмотрим, что это за озеро. Да. А мы отдыхаем вон там. Привет. Привет. Привет. Сегодня мы... Отдыхаем в беседке. Всем привет! Здравствуйте. Здравствуйте. О. Здравствуйте. Я когда это самое умел, когда макароны разгонял. надо, Надо немножко надрезать и все. Еще скоро будет готов. Курицу уже приготовили. И все у нас еще жарится рыба на закате, на закате. Всем. Да, это у нас Юра. Юра говорит, сними закат, сними закат. Вот. Вот утром, пока никого нет. Настя, как дела? Пас. Она... <смех> Были. Полчаса, полчаса уровня купить великая. Ну давай, пой уже. Горячо, горячо. горячо стоять-то давай. Ой. Так. Ой. Фиксик. Фиксик.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 Солдатик! Солдатик! Солдатик! Солдатик! Все, я пошел, а то я сгорю. Второй вечер. Другой. Домик, другой мангал. Накрываем. Сегодня погода изменилась. За ночь нанесло облака. У нас все заканчивается. Сегодня день рождения у Милана. Yeah. <laughs>